Приветствую, друзья. Разведка на Бобрае была успешно сделана. Теперь сегодня я выделил 2,5-3 часика на охоту, а именно на установку проходного капкана КП-320. Первым делом достаю нож в грубой палки. Буду делать так, чтобы пружины были сверху. Только ножичек достаю, вырубаю пару палок. Так, все. нашу вижу. Начинаю рубить, палки вырубать. Так, пока стучки сильно не труба. Так, первый есть. В принципе, можно и второй из него сделать, да? Ну и все. Попробуем сейчас измерить глубину. Да. Сейчас, ладно, все изброжено. Смотрите, что здесь творит данный товарищ. Так, ну здесь уже не глубоко надо идти дальше сплошные ходы добра дальше посмотрите что здесь он варит идем дальше так здесь грязь скоро вода очень мутная кстати хочу сказать то есть это говорит о том, что он тут баловался, и еще. Ну, грязь. Грязь. О. Вот она. Местечко, ребят. Я его нашел. Смотрим. Ширина. То есть, нету ли здесь под берегом нор так поехали и здесь Вот здесь. Вот здесь мы сделаем. Как раз здесь маленький переход. Он никуда не денется. Сейчас прикину сразу, как он войдет то Лючки снял, предохранительные, эти основные. Теперь буду насаживать на палку. Все вот таким способом установили, теперь положу сюда бревнышко, проверим насторожечку крючочек. Здесь он уже поверху не пойдет, потому что когда он видит препятствие, он будет подныривать, то есть он поднырнет. Сейчас вот здесь маскируем, немножко травку кидаю. И здесь тоже травой засыпаю. Так, сейчас я перчатки надеваю. Главное, чтобы он не полез поверху. Будем надеяться, что он не сделает данную глупость и полезет понизу. Поставил капканчик. Ну теперь завтра у меня не получится, в среду тоже. В четверг. То есть у нас сегодня понедельник. А в четверг я где-то после обеда приду проверять. Уже, в принципе, прохладненько на улице. Вот. Думаю, ничего не случится. Но может, конечно, выберусь и посмотрю завтра. Но это не точно. Вот такая вот красота. Ну, видите, вода мутная. Вода очень мутная. Везде налаженная. То есть, бобрик здесь обитает. Приветствую, уважаемые друзья. С вами Серега. Второй день. Как я поставил капкана. То есть, вчера ставил в понедельник. Вот, дня, И должен был проверять в четверг. Но я побоялся, что еще температура плюс 6, плюс 10. Тепло. Если попадется бобрик, то он испортится. Вот, и поэтому я решил проверить его сегодня Выбрался на два часика то есть получилось сработаю меня вот и вот результат бобрик и бобрик я вам скажу очень большой я для сравнения потом положу свой иш и вы поймете ну и потом дома его еще взвешу и посмотрим сколько он в итоге весит но ну, я думаю килограмм 25 до 30 будет весить то есть вот такой вот бобер просто чумовой бобер так сейчас кладу сами посмотрите вот смотрите их 27 м и сам бобрик то есть вы понимаете какая длина Бобра, ну просто очень здоровый бобр. вот хвост как моя нога, вот такой бобер, отличный бобрик. Ну, все, собираюсь. Сейчас закрываю лицензию, вот покоя бобрика и ухожу. Вот, но я еще оставил капканчик, у меня еще два бобрика есть, поэтому я еще сюда приду, поэтому капкан у меня будет так и стоять. Потому что бобров здесь много. Там еще плотины. И дальше еще кормовые и вот он здесь, переход, переход у него такой интересный. Но ну, он минует большой участок местности. То есть там извилка такая, а он по прямой хреначит. Вот. поэтому я еще думаю, все впереди. Бобров тут очень много. Поэтому, если я еще одного бобрика здесь возьму, то, я думаю, ничего страшного не будет. Ну, на этом все. Я думаю, видео будет интересным. Подписывайтесь на канал. Всем пока!